сотрись его черви ползут жесть же скач просто просто же скач а чё куда мне налево направо что то камера акцентирует на внимание на вот этой центральной штуке. А с другой стороны такая же была вроде, да. да. Хорошо. Е... Мне походу сюда, да? Я по адресу обращаюсь. Блядь. Почему мне стрёмно? чтобы будто бы здесь меня найдут это такое место с прожекторами и э, не хотят чтобы я шел налево никто не хочет чтобы я шел налево как будто бы все хотят чтобы я шел направо это очень подозрительно на самом деле все эти резервуары с водой непонятно э, непонятно что происходит вообще Ну, пути назад нет. Или есть. Так, тут ребятки стоят. Ну, я, видимо, назад не, не зря пошел. Тут сайт эти биороботы. зашеру ну, какой-то пацан стоит мелкий с мужиком я заныкался вовремя на самом деле А чё за тишина такая? Там вон э, стоят, смотрят. <связать> так, ну... Э, э, э, что мне надо сделать? Опустить, наверное. чтобы что чтобы я мог всплыть и пододвинуть эту штуку А куда? Мне нужно направо или левее? Чтобы она была. Или... Или мне просто нужно было ее сюда поднять, чтобы я смог потом забраться. Да, сейчас, наверное, я спущусь. Подниму э, воду. Чтобы эта штука упала. И вот чтобы была открытая дверь при, при максимально низком уровне воды Тогда я смогу подпрыгнуть И уплыть, правильно? Завтра, не знаю, возможно завтра будет Лимба Завтра у нас суббота вроде как, или пятница завтра Я не знаю Если завтра пятница, то я не знаю В Дустрине значит послезавтра так все я я правильно все сделал вот это вот эта тишина тебя не отпустит это все это на это на это навсегда так поплыли вниз смотреть что тут есть М -м -м. Люди ходят. Это плохо. На самом деле. Если они там ходят. Надо ли мне туда спускаться? Вот в чем вопрос. Я подозреваю, что надо. Но я хочу убедиться в этом. Так, ну сюда я никуда не взберусь. И все, да. Большое плыть некуда, дальше не дает плыть. Ладно. Будем что-то думать. Ре людишки ушли. Да? Ушли. Тут есть какой-то рычаг который можно поднять опустить М -м -м. не знаю пока на что он срабатывает и для чего а -а -а, мне походу вниз нельзя да или можно вниз Или мне можно вниз, потому что мне нужно будет наверх, я должен посмотреть. Ага. Вообще, должен доплыть до кнопки, нажать ее. Ну, сейчас попробуем. На самом деле, опустить э, уровень воды, так чтобы он не превышал. Сколько тут Насколько высокая эта дверь? Блин, не знаю даже насколько низко нужно опустить уровень воды. Что-то сложно. Возможно, нужно мерить по вот этой лампе которая здесь. Так. А теперь давайте меня подкиньте. Хорошо. Что вы какие-то поплющенные, слушай. Ноги не двигаются вовсе. У вас не у всех головы есть. Ага, значит, я пустить не могу, зато я могу подпрыгнуть в воду. Что это за люди, которые за мной бегают, помогают мне? Я же... Хотя мне какую-то инъекцию сделали для того, чтобы я под водой плавал. Так... Ну что, пошли вниз. Готовимся нажимать кнопку. Нажали, отлично. Пойдем дальше. О, здорово. Пойдешь за мной? Здорово. Пошли. Мне походу вкололи инъекцию какой-то дичи, которая заставляет управлять вот этими ребятами. Только не знаю, зачем они мне сейчас. Ой, тут кто-то лежит. Его разобрали за... На запчасти. Я не увидел... Я... Ох, ребятки, что вы делаете с собой? А, не упали, чтобы я мог упасть. Да, я же на них могу упасть. Мне будет безопасно, в принципе. Ну, давайте поднимите меня сюда. Так, стоп. А что вы вскрикиваете? Все в порядке. Спокойно, вы же живы. Вы же живы, вроде бы. Так, ну посмотрим. Проходим по этому туннельчику. там есть лифт ага. и проход направо который закрыт для того чтобы пройти направо нужно сначала подняться хорошо очень хорошо, очень, очень странно на самом деле. Тут желтый кабель сверху висит. Че? Бегут, бегут уже куда-то. Бегу, бегут вовнутрь э, вот так скажем на мониторах видно какие-то графики наблюдения какие-то 3d модели М -м что я могу сделать сейчас о ребятки ходят налево а они выпадут сюда здорово ну пошли за мной теперь так, для того чтобы что, для того чтобы я выбрался наверх, мне надо э, спрыгнуть наверх, правильно? Нет. А что идем к кабелю. До кабеля я точно должен достать. Офигеть. Я бы так просто не догадался на самом деле. Мне надо, чтобы кто-то остался здесь. очень интересно на самом деле как бы мне это теперь провернуть как мне это теперь провернуть мне надо чтобы они от меня отстали наверх, затем пойти налево, с вот этими оставшимися ребятами, забираюсь наверх, там меня ждут другие, и они меня смогут подкинуть к сфере, все, правильно. А я то думаю, зачем мне эти ребята вообще тут нужны? действительно просто взрыв мозга 8 больше половины э, отключено. хорошо пойдем дальше все вниз видимо А внизу еще дверь была, которую, наверное, нужно толпой просто открыть. Вот это. А, ну да, тут ручка торчит. Давай. Какая -то толпа ребятишек за мной. Какие они покоцанные? Посмотрите просто на это. Так, ну я вас тут оставляю, иду в это здание, в которое бегут все.